Тихо, тихо. Решала. Смотри по будням на перце. Перец. Самый остро прикольный канал для мужчин. Еще больше самых крутых самых любимых проектов респект круглосуточно и ежедневно перец дает шару весь макс плюс 100 500 дорожные войны без купюр драйв на высоких скоростях улетное видео nonсто и И даже настоящая мужская кухня. Хорошего перца много не бывает. Сегодня в выпуске. подхемный пакел. Смоленские газовщики потушили пожар на газопроводе. Самоотверженный звонок. В актер едва не сгорел, спасается служивцев. Рассказ из первых уст. Банк с пистолетом. Разбойники похитили более миллиона рублей. Преступное гурманство. Как воровку разоблачили с помощью видеонаблюдения? Мы раздобыли оперативную съемку. Гиблое место. Уникальное видео. страйк утопили танк. А также другие уникальные видеоматериалы, снятые очевидцами событий.